Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – косметика для души и для тела. В каком бы вы настроении не находились, как бы вы себя плохо не чувствовали, улыбка изменит все. Улыбка хорошее настроение – это лучшее лекарство для души и для тела. Это лучший омолаживающий эффект для всего организма в целом. Посмотрите, как выглядят люди, которые всегда улыбаются, которые находятся всегда в хорошем расположении духа, в прекрасном настроении. Они всегда подтянуты, прекрасно выглядят, отлично себя чувствуют. Это люди, вокруг которых собирается всегда народ. Они зажигают положительными эмоциями. Они всегда довольны и всем счастливы. Если вы с утра, подойдя к своему зеркалу, улыбнетесь себе, улыбнетесь своему отражению, ваш день изменится. Все ваше внутреннее состояние будет направлено на то, чтобы сиять, гореть и радоваться. Одна улыбка зажжет весь день. Попробовать это так просто, просто улыбнуться. Эта улыбка задаст он всему дню, всей неделе, всему месяцу и году. С утра просыпайтесь всегда в хорошем настроении. Не забывайте то, что было до этого, что было вчера. Никогда не помните зла. Забывайте его мгновенно, улыбайтесь. В любом случае, всегда, вопреки всем бедам и невзгодам. Ваша улыбка – это некая таблетка. Она будет отравлять все болезни, весь негатив, она будет очищать вас. Улыбка – это лучшее лекарство от негатива, от всего того скверного, что иногда нам дарит мир. Вы будете помогать и себе, и людям. Вы будете вокруг буквально заражать хорошим настроением людей. Вы будете, вдохновлять, будете вдохновляться сами. Уйдут болезни, уйдут проблемы. Лишь благодаря улыбке попытайтесь. Это так легко, это так приятно. Это так здорово и это так эффективно. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.